Любой аборт ⁇ это убийство. Душа человеческая входит в момент формирования зиготы, Об этом надо помнить. Любые разговоры о том, что это происходит в момент первого вдоха да, или там на третий месяц, это попытки оправдать собственное убийство. То есть я мол, убиваю не человека, я убиваю опухоль какую-то внутри самой себя. Да? Нет. Убийство всегда идет еще нерожденной плоти. Право, существующее в этом мире и никуда не деваемое, говорит следующее, если ты удаляешь с этого поля что-то живое, наделенное судьбой и кармой, единственным оправданием твоего поступка может являться, да нет, есть три оправдания этому оправдание убийства. Если стоит угроза жизни твоей и твоих детей, то есть если это угрожает, реально угрожает твоему здоровью или здоровью твоих детей. Ты в своем праве. Второе, если тебе элементарно нечего есть, и убийство ты совершил не для того, чтобы не кормить новый хлеб, а для того, чтобы его съесть. То есть ты убил, например, там оленя, потому что тебе нужно его съесть а не потому, что олень объедает твой ясень, с которого ты, ты же и питаешься. Да? То есть не конкурента удаляют, да? а вплоть за кругом. И третьим оправданием убийства, которое имеет отношение к случаю абортов, является следующее. Ты берешь на себя судьбу и карму того, кого убил. То есть берешь на себя обязательство выполнить то, что он должен был выполнить в этом мире. Поэтому, сами понимаете, ответственность за убийство такого рода всегда лежит на женщине, и на мужчине, который ее туда сподвигнул, сколько угодно можно рассказать, он меня заставил. Да? Ну, что тебе? Битый по голове что бил, да? и в бессознательном состоянии на стол укладываю. Если кого то ты оправдан. Да? Если ты сама лично пошла и говоришь, он, он меня заставил, то это, извините, не аргумент, это не оправдание. Женщина несет ответственность за жизнь нерожденную. Значит, соответственно, именно женщина берет на себя карму и судьбу того, кого не произвела на наслед. Это важно. Если женщина понимает, конечно, то, что она творится с момента, и наверняка есть женщины, которые заметили это то, что после каждого подобного случая жизнь как-то сильно ухудшается, как-то начатка словно, словно так закручивается вокруг шеи, петельчика, уже не вздохнуть свободно, уже как-то все нагрузка событийного ряда становится все круче и круче, круче и круче. И ты говоришь, что чужая карма, то есть чужое предопределение встраивается в твое собственное каузальное тело, в твою собственную карму, встраивается в нее и нагружает ее, перегружает, то есть твои задачи в этой жизни становятся еще более плотны. И если ты их не выполняешь, соответственно, Получаешь откат, получаешь же в этой же жизни. Как можно решить этот вопрос, да, но прежде всего осознанием, понимая, что вот сколько их у тебя было, вот судьба каждого нерожденного, она теперь находится на твоей совести. Гораздо больше эффективность в этой жизни, то есть понимание о том, что весь событийный ряд это сложных жизненных обстоятельств, это тебя не соседка клава на тебя там наводит, да? не бог тебя покарал, а это последствия твоей жизни, они имеют вполне математическое врага. Правда, есть метод, которым легко пользуются, допустим, те же самые христиане, метод покаяния. То есть не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься, да? Хороший аргумент. То есть можно пойти на исповедь, на исповедь, исповедоваться, получить отпущение грехов, а чисто математически, чисто магически это выглядит как из тебя, изымают эту программу, которая в тебя вошла по причине закона, око за око, зуб за зуб, и временно тебя от нее освобождают, тебе как бы легчает, ты понимаешь, ой, мне полегчало, вот такой хороший эгрегор, да? вот какой хороший христианство, световой канал, он меня освободил. Но не испытывайте, господа, иллюзия, освободил он вас временно. Если вас нужно будет за что-то наказать, он сунет вам эту программу обратно и будете снова расхлвывать. Если нужно будет в следующем воплощении, а это обязательно, потому что никто за вас не будет решать этот вопрос, в следующем воплощении от долгов тебя никто не освобождает. Ты в любом случае получишь это вдвойне, втройне, в четверне или сколько-то там нагруженную камню. Значит, соответственно, либо сам будешь убить тем же самым способом, либо жизненные обстоятельства будут таковы, что ну счастливой твою жизнь назвать, наверное, будет довольно-таки сложно. Да, это Не знаю, какое извращенное сознание, чтобы назвать такую жизнь счастливой. Это расчет, всегда приходится рассчитываться, даже миролюбилый христианский эгрегор от долгов не освобождает. Просто он может перекинуть их вам в следующую жизнь, он может перекинуть их на ваших детей. Может, перекинуть их по роту, но освободить совсем никогда. И помните, женщины, вся ответственность всегда лежит только на вас. Даже не думайте о том, что это он вас заставит, что это обстоятельства жизненные так сформировались. Как с помощью именно магии, а не без христианства, облегчить свой долг убийства Поняла. Значит, если без христианства, и если вы точно знаете, что христианская программа не привяжет на вас свои права и не призовет вас к возмездию, делается это следующим образом. Находится связь, именно находится, призывается, притягивается, приманивается ритуалом как угодно с каким-то женским божеством. Как правило, это божество должно иметь историю, ну, похожую, скажем так, на вашу. То есть это либо богиня-блудница, либо Гиката богиня магии, либо Артемида да, всекормящая, либо Иштар или Исида великая, Афродита, да, Фрейя, то есть те женщины, которые морально-этическими нормами и, скажем так, проблемами обязательств да, изначально изуродованы не были они должны иметь как бы, ну, похожую проблему, да, похожую биографию. эта проблема только для вас, она не является проблемой для них. Соответственно, если вы устанавливаете этот, этот контакт с ней и просите дать вам алгоритмику очищения от того-то, того-то, того-то, того-то, они, соответственно, вам эту алгоритмику дают. Да? Это, кстати говоря, имеет отношение к тем же всем хактоническим божествам богиням смерти, которые лучше всего очищают там, Хель, Мара да, и прочее, прочее, прочее. То есть вот найдите свою богиню, вы интуитивно вычислите ее или просто в медитации попробуйте услышать имя. Вот. и дальше уже подбирайте информацию и по ритуалам, как устанавливать связи, в какое время, и какие дары и где это лучше делать. Если у нее существующие алтари храмы нет существующих алтари храмов, потому что многие многих есть до сих пор, да, и можно воспользоваться уже наработанными каналами. То есть подтягивайте всю информацию и устанавливайте с ней связь. Дальше вы даете запрос, вам приходит ответ, что вы должны сделать, какие дары принести, куда, какой выкуп принести, кому, что сделать в реальной жизни, то есть каким образом своими деянием, своим временем компенсировать то, чего вы хотите, и избавиться. И в течение обычного года этот процесс закрывается. Но только надо все в точности выполнять. То есть здесь покаяться мало, здесь вообще раскаяние ничего не значит, вообще ничего не значит. Да, здесь берутся конкретным деянием, конкретным временем и выполнением своих обещаний. Здесь халявы не будет, вот это точно, но зато будет гарантированный результат, не вернется больше никогда. То есть чисто технически это будет выглядеть так, То есть, богиня, которая берет вас под свое покровительство и обеспечивает чистку, дает вам некий слепок сознания, некую матрицу, и эта матрица... Скажет, вас делает человеком не неподсудным. Мало того, что она все счищает, она и дает вам еще определенную степень защиты, которая ни христианского, ни христианского эгрегора, ни любого другого, который имеет право вас покарать за это деяние, за убийство без совершения функция раскаяния, да, то есть это основание для кары, не, не может предъявить на вас требования. Но просто помните, языческие боги всегда существуют по правилу око за око, зуб за зуб, рука за руку, глаз за глаз. То есть оплата должна быть адекватной, короче говоря. И жертву, которую они могут попросить, это тоже может быть жертва, не связанная скажем так, с выполнением определенных функций, она может быть очень даже конкретная, принести там быка в жертву, как раньше омывались, очищались от убийства, от греха убийства купанием жертвы жертвенного крови жертвенного животного, вот эта древняя ритуалистика, и могли этот обряд совершить только цари-жрецы. И больше никто, не просто жрецы какого-то бога, а царь, который выполнял функцию верховного понтифика, верховного жреца. Вот так очищался от кары одиссей, арест, да, все, что нам рассказывают, мифы и легенды. Вот, поэтому здесь вполне вероятно от вас потребуется выполнение того же самого алгоритма. Ну, я не знаю, как с богом, но царя-жреца вам найти будет достаточно затруднительно, будете, будете стараться. Вот. Но вообще алгоритмов много, слушайте своего бога. Какое, какое обязательство, какое, какое покаяние, да, какой гейс он на вас наложит, знает только он, я могу только предполагать. но на самом деле. Не являюсь я истиной последней инстанции, да, вычисляю только эмпирическим путем. У каждого бога свои правила.